летик ну супер ксения кучеренко скажите пожалуйста как не бояться змеи как эзотерически можно повлиять на ситуацию когда человек боится чего-либо вот смотрите как работать с какими-либо качествами допустим Допустим, когда человек боится, то такое ощущение он испытывает на уровне живота или на уровне груди. В случае, если вы испытываете какое-либо чувство на уровне живота, то вы это чувство должны поднимать выше и чувствовать его сначала в груди и после этого в голове. Таким образом, боязнь к змея будет уходить. А вот, допустим, если человек хочет алкоголь пить, у него возникает чувство, которое находится в его груди. И вот для того, чтобы справиться с этим чувством, данное чувство необходимо опускать в живот и делать это многократно. И его начнет тошнить, потому что это чувство для живота оно несносное и невозможное. В случае, если боязнь змей находится в голове, то необходимо такую боязнь змеи это ощущение и чувства опускать в свою грудь или опускать в середину живота. Таким образом, такая боязнь будет уходить. Смещайте такое ощущение и передвигайте его вдоль своего тела, вертикально, выше или ниже. Обычно во вторую чакру, четвертую или шестую это для учеников школы.